Самотая Я буду буду буду буду такая фишка, вот хорошо работает. <laughs> на нам такого лакшери, лухари нет. <решил> Ребята, тут 26 градусов. Это начало апреля. Я в центре, в Бишкеке. Сейчас э, иду найти, арендовать велосипед. Если найду велосипед, если на улице, я спрашиваю, на ресепшне спрашивал, Сказать, что пока не знает, вот У меня интернета нет Вот там огромный флаг есть Идем найти Классная шапка Смотрите, что я нашел Пишет открыто вот так Ошпазар называется. Но это не находится в Оше, а находится в Бишкеке только. В этом обман. Вот я нашел тут рынок, такой национальный. Тут нет одежда, много бытовая техника, много вещей, ну, текстиль из Турции, конечно. И цены немножко дороже по сравнению с нами. Я хожу, там человек, ну, по внешности, видимо, русский, говорит, вот так вот без него дед говорит. Я говорю салалу алейкум. <свилин">. Люди думают, что я русский, но я нет, я турок. так, так, так, так. так, так. Да. Это все на продажу, я, я не нашел, ну я не искал, но я нашел, я не, не тот нашел, тут много игрушек, бытовая техника. Короче, это второй день в Кыргызстане, я вчера ходил в три магазина, и трое было закрыто, а их всего пять. А мне говорили, что вчера был ну, рабочий день, четверг был. Но дело в том, что у них революции были 7 апреля, поэтому все было закрыто И, и банки, и все эти магазины, университеты, школы, короче. А у меня в сторис подписчик написал, я ему спросил, где я могу найти велосипед, в аренду, он меня отправил. Спасибо. А сегодня я хочу вот туда, посмотрим дадут, не дадут на прокат велик потому что еще звонил два магазина, мне было ближе они все сказали, что у них нет короче, в Кыргызстане найти велики это проблема вот у меня только один магазин осталось сегодня хожу, посмотрим это вот типа рабочий район по-моему, потому что а, тут автобусы не едет а я хожу вот, Два-три кроме это, по-моему. Ну, посмотрю, ничего страшного. Дошли! Открыто, не открыто, пока не знаю. У вас на прокат, без петеста. Получается, тут на час 150 сумм, а за сутки... А. За сутки вы сколько сказали? Сутки 600 суммов. 600 сумм, да. Еще Кеннонделл есть. А такие... О, это ваши? Да. Понятно. У меня тоже yeah. треки, сейчас я имею. Это та та такое. у меня тренажерные перчатки. Вот, чувак говорит, что это немецкий байк, но делает в Китае. На... на какие адгеры Шиману. Ну да, Шиману, если хотя бы сейчас гуляю. Ну дороги, кстати, качество неплохое, я бы сказал. Ну я на горном мире а поэтому мне удобно ехать. А так не мешает. Не настолько плохо, как вы говорите, что у вас у вас такие ужасные ямы, дырки везде. Вы можете бросить так, но тут пока пока нормально. Троллейбус приедет. Я на линии троллейбуса вроде. ладно. Мне одной рукой. Ездить-то так. Хочу еще отметить, что тут много студентов из Индии. Много индийцев видел и в центре, и в университетах, но студенты вроде, скорее всего. А, кроме этого, еще будем исследовать. Город очень похож на советские города, но я же не был, у меня не было в советских времен, но, поскольку я видел, много там, много что советских. Конечно, привет. Я вижу, что правая линия это пашеры, но тут обочин нет я не знаю, тут могу ли, могу ли я ехать или нет, вот троллейбус меня обгоняет. Вроде могу, никого не сигналит пока, но одной рукой страшновато, поэтому я положу. Тут, тут, тут классно, мне понравится, я бы тут жил, только не знаю, насколько тут летом жарко, потому что вчера был 26, а тут сегодня 23, а еще это апрель. Начинается еще апрель. Летом, насколько жарко, не знаю. Но вот люди ходят по велодорогам. Это везде. Бабушки. Давай не мешай. Там более ведорого не отличились как-то бы другим светом, только вот черт возьми Я езж, езж, он сам упустился Да я чувак, э, шоссейник В тебе надо меньше сидеть, потому что он до крайней Там туго, опуститься. А, Блин, я 75 килограмм, если не 80 это то, что я обожаю в советских городах, что они все проспекты и аллеи такие зеленые. У нас такого нет, потому что у нас многие города они древние, и у нас улицы построили давным-давно. А между ну, рядом проспекта и улицам есть много исторические а, заведения, места, кладбища. Ты не можешь это просто. Просто-просто-просто. И я больше не понимаю, где тут цветок цветофорта. Нет. Я не понимаю, если проехать, не проехать иногда. Когда люди ждут, я тоже жду. Когда они ждут, я даже не жду. Ну разумеется, вот хорошо работает <laughs> на шоссе нам такого лакшери лухари нет а, Тут площадь а, чингиз айтмотова там памятник его есть а, он известный авто в турции очень известный насколько известный в россии не знаю а, тут айкол манас и флаг есть местным спрашиваю что это значит посмотрим это солнце и да, светит Светит через крыша дома. Да да, да, да. А как да. это называется? Да. Тундук. Да. Тундук. это дом? Да. да. Вообще да, да. <laughs> большое. Да. Тут я видел мечеть. Это очень похоже на голубой мечеть в Стамбуле. Посмотрим ближе. Прям копья. Реям копи голбом мечета. У меня шорт есть, поэтому внутри не буду лезть. А, а снаружи вот такой. Я уверен, что это турки построили, потому что это один в один. Церковь <gülüyor> рядом. Молодцы. Посмотрим, как собаки относятся к велосипедистам. Да ладно, отлично. Бишкек, я, я, я дам тебе пять. Дружелюбные собаки. Ну, тормоза-то хорошие. Так, несколько замечаний. Переспедистов я видел много, учитывая то, что сегодня солнечный и город плоский. А велодорога вообще нет. Есть вот те, которые нарисованы на тротуар, и их очень мало, и на нем люди ходят, разумеется. И... машины. ну так, не могут сказать, что они уступают. Они, ну как-то равнодушнее, я бы сказал. Я yeah, mm -hmm. ездили на, на дороге, на тротуары, На дороге, конечно, лучше, там асфальт. А вот такие дороги, их очень мало. Там, где вот нарисована велосипедная дорожка. Подциклест. Машины. Они все японские. Половина Toyota, половина Honda. Ну так, город плоский. Ездить не тяжело, но на шоссейном. Если бы я бы так жил, я бы катался на шоссейном. Но сейчас у меня нет запчастей, и если что-то будет, я не знаю дороги, я не знаю качества, поэтому вот на этом. На этом очень тяжело кататься, но он тяжелый, но удобно, как комфортно. Не удобно, а комфортно. Наоборот. Я это везде вижу, и все пьют. Здравствуйте. Вы не расскажете что-то такое? Айрон что-то. А, что? Айрон. Окей, okay. а это? А это Максим. А, это что пшени, внутри? Пшеница. Пшеница из пшени. А, а, а, а, а, а. Пшеница там это. Ну а вся она купа. Вот такой стоит <натолевая> девушка. Ну, так дай. Вот та где там вот этого я хочу попробовать. Приемка Кайран. Приемка Кайран, но немножко солнечный, Да. Не-не-не, вот этого. И да. сложно сказать, на что похож ни на что не похож. Уникальный. Ну мне понравился. Как каша, каща, только Ликвид всем привет меня зовут нурдин получается я недавно купил этот канал теперь буду обзор велосипедов характеристики разные виды вот смотрите вот такие вот горные шоссейные электрические и такие двойные велосипеды буду продавать и буду вам показывать видео следите за нами и подписывайтесь канал